Опасаетесь вирусных инфекций в детском саду и школе? Сегодня я расскажу вам о самом лучшем противовирусном средстве для детей, и которое стоит копейки. Для того, чтобы вы понимали, почему это самое лучшее средство, буквально несколько секунд я расскажу вам, как это работает. У нас существует три уровня противовирусной защиты. Первый уровень работает на поверхности слизистых оболочек. Он не связан с воспалительными процессами, он не связан с образованием антител. То есть вирус попадает на слизистую оболочку, в которой есть уже готовые антитела, в которой работают противовирусные первичные механизмы защиты. И вот здесь вот очень важно, чем меньше вирусов попадает на слизистую оболочку, тем больше шансов у иммунной системы справиться на первом уровне когда нет воспаления и нет клинических проявлений. И для того, чтобы помочь иммунитету справиться с вирусной нагрузкой, а особенно когда дети только начинают ходить в школу и в детский сад, эта нагрузка просто колоссальная, и иммунитету не так просто с этим справиться, потому что он просто не привык работать в таких тяжелых условиях. Помочь ему можно элементарно. Мы просто можем, во-первых, увлажнить слизистую оболочку для того, чтобы в ней лучше провали иммунные клетки и антитела. И во-вторых, эти вирусы, которые в большом объеме попадают на слизистую, мы можем смывать. Тем самым дать шансу первичному иммунитету справиться с любыми вирусами, которые попадают на слизистую. Исходя из этого, и самым эффективным средством будет использование Спреев с морской водой или физраствора, который можно также приготовить самостоятельно. Ссылочку вот здесь вот можете открыть, посмотреть, как это делается. И тогда это будет вообще практически ничего не стоить. Как мы ими пользуемся? До детского учреждения я рекомендую нос увлажнять. Один-два впрыска в каждую ноздрю до школы. Используем или морские спреи, или физраствор, можно залить в какую-нибудь пшикалку для носа, или заказать распылитель для слизистой оболочки носа, сам флакон можно даже на Алиэкспресс. Но можно использовать и какие-то использованные средства сосудосуживающие, которые можно открыть, залить туда физраствор и спокойненько распылять на слизистую оболочку. До детского учреждения мы нос увлажняем, а вот после возвращения мы используем несколько впрысков, 3-4 впрыска в одну ноздрю посморкались, 3-4 впрыска в другую ноздрю посморкались и тем самым мы смываем лишние вирусы со слизистой оболочки. Каких-либо препаратов, у которых более выраженный эффект, к сожалению нет. Но, конечно, мы можем использовать и дополнительные средства защиты, интерфероны и так далее, для того, чтобы усилить работу иммунитета и увеличить шансы. Но самым эффективным из всех средств и из всех возможностей это увлажнение и смывание лишней вирусной инфекции. Будьте разумными родителями. Желаю вам здоровья. Увидимся. Пока.